Мой Крым, я безнадежно влюбляюсь в тебя. Падая в эти бездны, с белой скалы, прямо в пучину твоего черного моря, я забываюсь, и забываю имя свое и кровь. Встречая на серпантине твоих коров, я мычу от удовольствия и мчу, снова мчу вдаль синюю, от Феодосии. До Севастополя я, словно пушинка, слетевшая с тополя, Лечу, поддавшись твоим ветрам, залетая в окна златоглавых храмов, а после теряюсь в лабиринтах твоих окопов, гротов и подземелья. Мой Крым, пришло твое время! Слышишь, расправь свои легкие, и вдохни этот долгожданный воздух! твоей свободы.